Дорогие ребята, я советую вам прочитать книгу Николая Алексеевича Островского «Как закалялась сталь». Я советую ее почитать каждому, потому что эта книга несет в себе нечто большее, потому что Павел Корчанин, герой книги, я думаю, что можно назвать ее даже героем нашего времени. И сегодня, я думаю, это тот пример, истинного героизма, истинного патриотизма, которого надо испортить обязательно в своей жизни. Поэтому я желаю каждому прочитать эту книгу, прежде всего и вести для себя то нужно, то ценное, что пригодится вам в жизни. Эта книга расскажет вам о величайших олимпийских чемпионах. Прочитав ее, вы поймете, что любая победа не только в жизни, но и в спорте – это колоссальный труд. Не бывает великих побед без поражений и падений, поэтому в каждом поражении нужно находить свою маленькую победу. Всех ребят мы приглашаем в секцию греко-римской борьбы, потому что борьба – это спорт настоящих мужчин. В данной книги собраны все изобретения человечества. Данная книга подойдет для подростков, которые любят что-то делать своими руками и делать из простых вещей непростые вещи. Творите, читайте, удивляйте. Я хотел бы подарить книгу Жюля Верна «Таинственный остров». Это отличный рассказ о приключениях, но не только. Это книга о мужестве, смелости. Эта книга является для меня жизненным ориентиром, так как она учит э, тому, что нужно обязательно стремиться к своей мечте и достигать поставленной цели. Я советую вам прочесть эту книгу и найти в ней что-то свое. «Эра велосердия» — детективный роман братьев Вайнеров, о борьбе московской милиции с уголовными элементами, расплодившимися в годы послевоенной разрухи. В основу данной книги заложены реальные события. Широкой аудитории это произведение больше известно по кинофильму «Место встречи изменить нельзя». Уверен, захватывающий сюжет романа не потерял свою актуальность и в наши дни и будет интересен читателям подрастающего поколения. Дорогие ребята, я хочу вам Подарить книгу поэту-настоящему человеке борис Попову. Каждый мужчина должен прочитать эту книгу, потому что эта книга учит быть мужественным, смелым, преодолевать все тяготы решения которые предпоносят жизнь.